Фасолевый салат с ветчиной – чудесная закуска хоть на каждый день, хоть к праздничному столу. Готовится легко, без лишних усилий. Вы можете экспериментировать с ингредиентами, пробуя разные сочетания. Перед вами простой рецепт приготовления фасолевого салата с ветчиной. С фасоли сливаем всю жидкость. Красный лук нарезаем тонкими колечками, добавляем соль сахар и перец, вливаем растительное масло и бальзамический уксус, оставляем лук мариноваться 15 минут, тем временем нарезаем ломтиками ветчину и маринованные огурцы, соединяем все ингредиенты в салатнице, тщательно перемешав, удачи! Досмотри Шимвида и я предложу записать список ингредиентов. С фасоли сливаем жидкость, тонко нарезаем красный лук, добавляем соль, сахар и перец. Добавляем уксус и масло растительное, оставляем мариноваться 15 минут. Смешиваем в емкости фасоль, порезанную ветчину, огурцы и зелень. Добавляем маринованный лук и перемешиваем. Приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Фасоль консервированная, 2 штуки, баночка красной и белой фасоли, ветчина, 250 грамм, огурцы маринованные, 2 штуки, лук красный, 1 штука, лук зеленый, 30 грамм, кинза, по вкусу, уксус бальзамический, 1 столовая ложка, масло оливковое, 2 столовые ложки, соль и перец, по вкусу. Сахар 1 чайная ложка. Количество порций 3-4. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова.